Фараон и Харал, Хенри, read in Russian by Bravis. на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стаи диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых мантов, становятся ласковыми к своим мужьям, когда соопи начинает ерзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на носу. Желтый лист упал на колени Соупи. То была визитная карточка Деда Мороза. Этот старик добык постоянным обитателям Мэдисон-сквера и честно предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки Северному ветру, Швейцару гостинице под открытым небом, чтобы постояльцы ее приготовились.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 Спросил Соопи не без сарказма, но дружелюбно, как человек, приветствующий великую удачу. Полисменный пожелал принять Соопи даже как гипотезу. Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они берут ноги в руки. Полисмен увидел за полквартала человека, бежавшего в догонку за трамваем. Он поднял свою дубинку и помчался за ним.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 Он сел за столик и поглотил бифштекс, порцию оладий, несколько пончиков и кусок пирога, а затем поведал ресторанному слуге, что он, Соопий, и самая мелкая никелевая монета не имеют между собой ничего общего. «Ну, а теперь, — сказал Соопий, — живее, позовите фараона, будьте любезны, пошевеливайтесь, не заставляйте джентльмена ждать».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 Остров далеким миражом. Полисмен, стоявший за два дома у аптеки, засмеялся и пошел дальше. Пять кварталов миновал Соопи, прежде чем набраться мужества, чтобы снова попытать счастье. На сей раз ему представился случай прямо-таки великолепный. Молодая женщина, скромная и милоодетая, стояла перед окном магазина и с живым интересом рассматривала тазики для бритья и чернильницы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 подарок дамы-миссионерши, вытащил на свет Божий свои непослушные манжеты, лихо сдвинул шляпу на бекрень и направился прямо к молодой женщине. Он нагриво подмигнул ей, крякнул, улыбнулся, откашлялся, словом нагло пустил в ход все классические приемы уличного приставалы. Уголком глаза Соопи видел, что полисмен пристально наблюдает за ним. Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять передалась созерцанию тазиков для бритья. Сопи пошел за ней следом, нахально встал рядом с ней, приподнял шляпу и сказал «Ах, какая вы милашечка! Прогуляемся!» Полисмен продолжал наблюдать. Стоило оскорбленной молодой особи поднять пальчик, и Соопи был бы уже на пути к тихой пристани.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 прибавив к мелкой краже оскорбление. «Почему же вы не позовете полисмена?» «Да, я взял ваш зонтик». «Так позовите фараона, вот он стоит на углу!» Хозяин зонтика замедлил шаг. Соопи тоже. Он уже предчувствовал, что судьба опять сыграет с ним скверную шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством. «Разумеется», — сказал человек с сигарой. «Конечно, вы...»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 Соопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собой широкое лицо полисмена. «Что вы тут делаете?» — спросил полисмен. «Ничего», — ответил Соопи. «Тогда пойдем», — сказал полисмен. «На остров три месяца», — постановил на следующее утро судья. End of section.